здравия друзья на связи Мушкин владимир сегодня мы запустили 19 марта акцию по подарку каждому один мегаватт контракт и для того чтобы люди не злоупотребляли нашим доверием и не собирали со всех представителей регионов по одному мегаватт контракту то есть вот у нас есть представители по регионам в разделе о компании контакты на сайте search energy вот по всем округам, по восьми округам есть представители официальные И чтобы не было мошеннических действий, когда люди добавляются, да, там говорят <coughs> Допустим, один напишет к Виталию, скажет, подари мне один мегаватт контракт а Потом напишет к Радику, скажет, подари мне один мегаватт контракт Так со всех соберет по одному мегаватт контракту чтобы этого не происходило, перепроверяйте адрес человека. То есть, человек, вы заходите на сайт Ethereum, etherscan.io, я ссылку дам под этим видео, сохраните ее себе куда-нибудь. Вот здесь в поле вы вбиваете адрес, тот, на который вам скинули пополнить мегаватт контрактами, Нажимаете go и вы получаете всю статистику по этому адресу. То есть видим, что у человека были транзакции на 0.1 эфириума. Выбираем вкладку токены и смотрим, что 20 тысяч мегаватт контрактов в токенах поступило. Выбираем comments и смотрим. А, ну здесь можно писать какие-то комментарии. То есть вот раздел токенов, мы видим, сколько токенов человеку было перечислено. И то есть вот так вот проверив, если кошелек не пустой, а уже наполнен токенами, то соответственно человек вас обманывает, он является в принципе мошенником, который хочет собрать всю халяву в одни руки. Так что будьте внимательны, аккуратны с этой акцией чтобы все было по-честному и в каждой руке достался 1 мегаватт контракт. Потому что если кто-то соберет в одних руках, то другим не достанется. Благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, если видео стало вам полезным.